Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. Не очень большая, а в частности уже распаковывать ничего не надо. Помимо серого пакета пришли переходные кольца при использовании различных фильтров. Пришли вот в таком варианте. Возвращайте часть денег за покупки в с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Здесь вот представлено переходные кольца в зависимости от того какой у вас диаметр фильтра и диаметр на который вы можете насадить на объектив то исходя из этих вот размеров можно использовать фильтры нестандартного размера вот например есть фильтры 57 миллиметров 72 миллиметра а, например есть у нас объектив на который накручиваются фильтры 52 миллиметра чтобы не брать множество фильтров под каждый объектив можно взять один на максимальный объектив с максимальным размером под фильтры а остальные уже использовать при помощи этих переходных колец вот например здесь вот у нас установлен фильтр 52 -й. если мы сейчас посмотрим установлен фильтр 52 -й а мы хотим установить например 67 вернее есть у нас в наличии только 67 а 52 как бы в наличии нету. насчет ультрафиолетовых фильтров это конечно не критично потому что стоимость их достаточно невысокая вот у нас даже 72 мы берем ищем 52 и ищем 72 накручиваем 72 так вот у нас все получилось. И в результате у нас получается следующая конструкция. Да, сразу же хочу сказать, что на ультрафиолетовых, конечно, можно не экономить. Можно и купить на каждой объективе, стоимость достаточно невысокая, особенно в бюджетной сфере, если вы не берете какой-то супер навороченный и производительный фильтр а вот части касаемо фильтров таких как например градиентной стоимость их уже достаточно высокая и здесь хотя бы купить один который подошел бы для всех вариантов таким вот способом можем обойтись одним например md фильтром для всех объективов которые у вас есть в наличии включая как смартфонный вариант и включая если у вас есть какая-то фототехника со съемными объективами или несъемными объективами их достаточно много и Установочный размер резьба фильтров отличается у каждого. То установлено сейчас непосредственно здесь. Вариант выхода из положения именно установка вот. В таком виде данный фильтр как видим все успешно у нас установилось, все прекрасно сидит и работает в результате ничего не мешает причем эти кольца называются переходными кольцами с увеличением размера то есть up а есть еще и down то есть наоборот когда идут и здесь еще есть опасность когда down то что может происходить затемнение в углах кадра в этом случае затемнений не существует плюс еще Ничто иное, как получается у вас бленда вместо вот этой бленды. Тем самым, как вариант, избежать дополнительных паразитных лучей на линзах объектива. Вот Такие вот переходные кольца можно использовать для того, чтобы, имея один ND фильтр, можно применить на нескольких объективах с разной резьбой установки фильтров. При помощи данных, переходных колец, а именно в сторону увеличения. Есть один небольшой минус. Если мы посмотрим, то мы не сможем установить защитную крышку на время съемки у нас объектив как бы не защищен защищен соответственно фильтром который стоит намного дешевле чем сам объектив хотя достаточно дорогой фильтр по отношению непосредственно к защитной крышке всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания